Всем привет! С вами компания Faberlic и я, фэшн директор Андрей Бурматиков. Сегодня компания Faberlic запускает яркую, жизнерадостную весеннюю коллекцию одежды Карибиана. Надписи на одежде ⁇ это главный хит. Модная футболка с надписью ⁇ И хлопковые брюки с тропическим принтом ⁇⁇ это отличный вариант для прогулки в городе. Дополните комплект невесомым кардиганом цвета морской волны, и вечерняя прохлада теперь не помеха. Этим летом дизайнеры предлагают не скромничать и выбирать самые сочные цвета и рисунки. Фантастическое платье Макси широким баланом – лучшая инвестиция в летний гардероб. А если вам захочется подчеркнуть талию, просто добавьте тонкий ремень. Для юных модниц Фаберлик предлагает джинсовую куртку, декорированную яркими кисточками и пышную юбку в яркий принт. А для мужчин в коллекции Карибиана представлена уверенная классика – комплект в стиле сафари. Стиль сафари отличает классический крой, наличие накладных карманов, спокойные оттенки хаки и цвета песка. Раздельный купальник на завязках открывает максимум тела для вашего безупречного загара. Фруктовый принт, а силуэт и минималистичный крой, а также модный элемент этого лета открытые плечи. Очаровательная пара мама и дочка выбирают одинаковые страфаны. Мятная футболка с ретро-рисунком и хлопковые шорты с накладными карманами. Это идеальный комплект для отдыха на море. Желтый – самый острый цвет этого сезона. Толстовка с аппликациями-надписями. Мужская футболка под флагом моды и свободы. Потрясающее платье в желтом цвете буквально струится по телу. Окантовка в виде крошечных бомбонов в тон. Эффектный дизайнерский ход, делающий платье настоящим хитом. Не забудьте дополнить образ яркой бижутерии, а также прекрасным комплектом ремень-сумка из нашей коллекции. Посмотрите, как это платье смотрится на девушке элегантного размера. Люда в платье цвета карибского лимона невероятно хороша. Настроение солнца, моря и праздника. Слитный купальник – это хит-продаж. Белый цвет подчеркнет смуглую кожу, а сочный принт сделает вас звездой побережья. Must-have сезона вещи в яркую полоску. И в этом Family Look вы можете увидеть их всюду. И на женской объемной блузе с запахом, и на мужском худе с молнией, и на детском трикотажном платье пола. Особое внимание хочу обратить на легкие брюки-шаровары. В таких вы будете чувствовать себя легко и комфортно как в морском путешествии, так и в суете городского лета. Хит нашей коллекции – комбинезон. Простой крой и незабываемый принт – залог вашего эффектного выхода. Если вы хотите подчеркнуть свою индивидуальность – и быть уверенной в достоинствах вашей фигуры, выбирайте вещи с узорчатым рисунком. Ну и, конечно, не забывайте о том, что такой комбинезон требует обуви на каблуке или танкетке, чтобы визуально не потерять в росте. Сын, как и папа. Полосатые футболки и цветные брюки. Не бойтесь ярких сочетаний. Создавайте настроение. Элегантное и лаконичное сочетание, белые хлопковые шорты до колена и свободная туника небесно-голубого цвета на завязках. Это правильный выбор для девушек, предпочитающих оставаться изысканными даже в отпуске. Юбка из тонкого денима – самый универсальный предмет гардероба. Она сочетается практически со всем. Юбка отделана деликатным кружевом и великолепно сидит на фигуре за счет поиска банта. А топ из тонкого трикотажа, декорированный валанами, делает образ женственным и утонченным. А завершат образ босоножки на танкетке насыщенного синего цвета. Футболка цвета фуксии декорирована аппликацией, которая так и переливается на солнце. Карибы каждый день. Папа и сын в цветовой гамме море и небо. Стильное поло сочетает флоральный принт и отделку в виде полос на резинках. Очень свежо. Джинсы стрейч подчеркнут вашу фигуру, а голубой топ с кружевными элементами в тон сделает образ летним и ярким. Ах, как игриво! Эти серьги кольца с кисточками пританцовывают при каждом шаге. Фиолетовое платье собрано из валанов, выполнено из легкого хлопка, отделано розовой каймой. Это платье станет незаменимым на летних каникулах. Черно-белое сочетание совсем не значит консервативное. Взгляните на эту юбку на запахе с валаном. Раскрываясь при каждом шаге, она словно танцует. Эсмиральда и Кармен завидуют, а вы покоряете сердца. Роскошно смотрится этот комплект на девушках элегантного размера. Асимметричный разрез на юбке вытягивает силуэт и делает его легким. А топ с открытыми плечами подчеркивает женственность. В черном купальнике вы всегда будете загадочной и неотразимой. Это беспроигрышный классический вариант купальника. На юной моднице платье из тонкого денима в этническом стиле, декорированное по горловине вышивкой и завязками кисточками. Обратите внимание на блузу из хлопкового шитья с завязками на рукавах. Ее лучше всего сочетать с узкими джинсами, как на нашей модели, или простой прямой юбкой. Прекрасное дополнение к образу и вместительная сумка из эко-кожи от «Змею». Толстовка из плотного хлопка лазурного цвета с нагрудным карманом, декорированным молнией. Контрастный рукава с флоральным принтом создают модное сочетание – Закажите к этой толстовке шорты в тон к рукавам, и вы получите неожиданный комплект. Многоцветный комплект. Сочетание шортов цвета хаки на кулиске с ярким шнурком. Желтая футболка с ретро-рисунком и голубой бомбер с эффектной полоской на кокетке. Геометричный топ кимоно с принтом в виде тропических листьев окаймляет широкая графичная полоса. Не забудьте добавить акцент. Стильный комплект аксессуаров черного цвета гармонично завершит ваш образ. Черный слитный купальник с безупречной поддержкой груди позволит вам оставаться элегантной и стильной даже на пляже. Выбор истинных леди. Завершает показ летний тренч приталенного силуэта со скрытой застежкой и укороченными рукавами, обрамленными валанами. Широкие горизонтальные полосы на плотном жакарде подчеркивают архитектурный крой и создают безупречный силуэт. Дамы и господа, успейте заказать понравившиеся модели из коллекции «Карибиана». Следите за новостями! Впереди много всего интересного. С вами был я, фэшн-директор Андрей Бурматиков. Фаберлик. Новый, модный для тебя.